Ну, так безу Дура одна с нашего поселка. Ну, Колькина баба. Ну, вот такая в бегудях ходит Дозвонилась на прямую линию. Самому. Еще интересно. Сам? Трубку взял. Не, ну ты, дозвонилась. Ну скажи, что это хорошее, я вас видал, вы такой классный, на коне держитесь. Не то, что Байден с трапа самолета упал. Я, а она а плакаться. Владим, Владимир Владимирович, помогите, у нас мужики спиваются. У нас поселки все пьют. Не, ну это ж надо вот такое ляпнуть. Все пьют. то да у нас почти никто не пьет. Куры не пьют. Гуси не пьют. Синички на не переносят это. И тогда... Позвонил нашему... Губернатору. А... Губернатору, когда ему позвонили, он...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 не сокращайте. И, кстати, наденьте трусы, а то мне отсюда видно, что у вас есть гражданство Израиля. <звы> Губернатор так испугался, что трое трусов надел, и четвертую на голову, чтобы сверху было убедать, а всем ползающим на четвереньках приказал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 и сказал вас к телефону <смех> Губернатор трясущимися руками Поднес телефон к уху И услышал Что-то со связью Мои знакомые журавли Пролетая над вами вы увидели дорогу На которую вам выделили деньги Зато увидели лимузин Нет ли тут связи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 ...над решением демографической проблемы. <смех> Губернатор всех опять собрал и говорит... ...надо снять видео... ...как мы работаем над... ...увеличением... ...численности населения. <смех> Нинка говорит, а мы не можем... ...мы стесняемся. <смех> Дед Егор говорит, я могу... Его бабка говорит, да не трендит, это уже лет 40 не может. Говорит, дай договорить, я камеру могу держать. Тут колька, хитрюга у нас, сколько. Говорит, давайте скачаем из интернета фильм для взрослых. И пошлю, он же нас в лицо не знает. Ну, так и сделает. Выслали видео. Приключения развязанных цыпочек в Лос-Анджелесе. <свят> Тут же звонок оттуда. Посмотрел ваше видео. Молодцы. Старайтесь от души активно. Не Но есть вопросы. Почему все жители поселка говорят на английском?